ну что у меня такое очищение? Ну, ладно. Буду смотреть, как все у меня нравится. Все равно я не нужен. О, там идут, там идут. О, вы чемоданчик с данными уже на месте. Ой, бомба! Вот сюда вот, сюда я нас. Или в Вот, вот. Хм, а кто это на меня так смотрит? Хм. А, мои подписчики. Всем привет, вы на канале Енгейм. Ну ладно, а мы пока начнем играть. Мне больше нравится вот этот режим. Я наем и эти скины выбил все. Ну и взял, короче, так скажу. Ладно, мы сейчас начнем, и мы, я вам покажу сначала здоровяка с дельтапланом, и еще остальное. Сейчас будет обрезка, чтобы долго не ждать огурьящики. Полетели. <свеческие> <свеческие> У меня только задача вам показать эти скины всех. Второй я вам скин покажу, но попозже. Вот нач... Я хочу... Удивить этим скином. Так, давай это заберем. О, спасибо. Да вот эту всю фигню. Не знаю, зачем, напишите в комментариях, зачем тебе вот, вот эту фигня. Я не знаю. фигнюшки нужны, такая кирочка. Я это уже сто раз привык говорить. И посмотрите, как можно легко избавляться от своих бомб. Новый чемоданчик с данными Блин. уже на месте. Ёлки-палки, ну, так и не показал вам была бомба только что, но не показала, но ну, так. Сейчас попробую найти бомбу, еще. Так, где же бомба-то, я думаю, никто на ее не попал там, нет, никто не попал, молодцы. Вот, чуваки даже это сделали. Просто, если ты хочешь вражескую или свою бомбу убрать и туда поставить, например, ты можешь стрельнуть по ней и отойти, и всё, у тебя или вражеская взорвется, и она никого не поранит. или твоя, я так Так, кто в у нас кто? Я уже давно не играл в Fortnite, очень давно даже. Больше, чем просто вас так что я сейчас ну, буду затупливаться очень сильно я даже несколько раз поиграл но я все равно затупливал ну делки вы появился ну, новый чемоданчик выигрывает. с данными так а чемоданчики видно в зоне там идут короче они туда вон падают видно так там кто-то едет все ну, время готов? чемоданчик забрали Ах, ты блин, чемоданчик а это мы забрали выберите снаряжение так вот выбираем снаряжение пора делать выбор ну, так давай вот эту вот она мне нравится посмотрите как мы можем вот. мы можем на небо улететь давайте попробуем лайфхак сделать Куда мы можем полететь на небо ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Ау. Понятно докуда. Ты, ты, да. Да. Да. Вы в курсе? Тут есть где-то медвежанки. Я вам покажу. Надумаете, ну, ч, медвежонки. Да. Оу! Эй, а, потиш-патишь, потише, потише. Оу-оу! Я не хотел, я хотел сам убиться. Мне прикольно нравится, у меня еще один дельта план, но он мне не нравится, мне вот этот больше нравится. И это, Воу! Воу, не только я могу летать. Воу! блин. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, я вот, вот, убиваю, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Новый а чемоданчик с данными уже на месте. Ой, бомба! Юки, Палки. Одежки на палки. Я бабушка на ба. у -ху! Блин. Хотите, чтоб все не попали? я у меня... Я все время делаю! Оп! Вот, посмотрите! Оп! Ай, блин, уже не бомбит. Бомб. Тоже светилось? -то. Ну как я тут сидел? О, ну-ка, стой! Ну как я не отдам? Доступно новое снаряжение. Так, снаряжение. Пора блин. делать выбор. Дробовик. Блин, он не синий, он на О-о-о! Да елки-пал! Блин, этот мне тоже с дробовика убил. Все время у меня здесь. Тут тюрьма, кстати. Так, а куда я тебя снял? Ну, а, видишь, что он сделал? О! Можно мне... Чемоданчик с данными захвачен. Ой! Я да вот что он хотел показать. И еще в них они базы. Вы же видели ихнюю базу. Воу! А, Ёки-папа! Ну, строитель! На три тысячи! Воу! Вот блин! Видите, они умеют в полёте прямо стрелять! Я тут что туда не идти! Понятно! Воу! Так, а Выберите, Выберите снаряжение! Оп, быстрее, с я Пора ничего не делать вижу. делать выбор. Так, давайте винтовку возьмем. Чтоб, если что... А, да, они выиграли все. Ну ничего, не расстраиваемся. Вот это вот прикольная тактика под собой, это. Строить эти. Можно спастись. Так, кто-нибудь наверху... Вон, видите эти гномики? Там, вон, туда и идите. Вот, как Тут видите этот танки, вот тут вы можете отобрать фидушку, как вот я, пушку. Ну и вот тут был такое пушка. Ну, короче, пушка стояла вот так. Вот так. вот, вытянутая пушка. И ты можешь ее забрать. И вот тут тут вот еще эту пушку можно было забрать. Вот они тут воюют все. А, -а, -а, -а, а! За победу! Нашу! И где этот стрелял-то мне, охотник? Ну там, похоже, вот. Походу, Во! О, зона! Сейчас его там зона догонит, и все будет окей. Я думаю, догонит, но может не догонит их. Чемоданчик забрали. Опа, вот он. У А! Новый чемоданчик с данными уже на месте. А. Уф. Ай, Вали, мать. Вау, он убежал, блин! Опа, блин! Чемоданчик с данными поднят. что он мне поплачешь будет смотреть как все умирает все равно я не нужен не выражение конечно буху зато я агенты кушаю пиццу покажу, да. а у вас нету такой понятно не берем новый род зачок вы офигеть сейчас кто-то у меня будет. Погнали! Погнали! Вот как смогу. Погнали, чуваки! Йо! У меня, кстати, скоро он танцевать откроется. Пеньяный у меня тридцать восьмой уровень уже тут там вы просто да, не видите я так. так я все время скорострел беру помню больше всех нравится безумно сюда давайте полетим сюда ребят эй ребят со мной на море Это было бомбу наверное если бы там было бы я там не было Нифига, как вылетел там посмотрите что ой ⁇ -моя зона-то -моя зона-то ⁇ я -моя ⁇ -моя ⁇ Можете перемотать назад и... По... Ну, я вам даю за 3 секунды поставить лайк. Давайте. Раз. Два. Три. Если вы успели, молодцы. Если вы не успели, значит, давайте поставьте видео на паузу и быстренько нажимайте на колокольчик. Появился и так, новый чемоданчик с данными. Да и на лайк. Колокольчик ой, на лайк лучше нажать первее псих. Так, вс. Опа. О, блин, это нахуй. О! Я Пугарика, я не ты Вы не слишком там перемолчили, я не говорю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 нет, я тебя не хочу трогать. Даже не думаю. Чемоданчик забрали. Какой? Привет. Привет. Да. Угу. Пока... Я, думал, что я не улыжу. Чемоданчик с данными захвачен. Пора делать выбор. Так, давай. Выбери вот снаряжение. Этот. Обман, Возьмём. Что? Мы ну, если что, по-моему, утикинули нашего а друг, дружбана, как говорится. и кто не знает вот это вот, как делать вот это вот, что это такое? Она друзей твоих же клонов создает, что да, мы ее делаем. Но они с первого раза убивают, и я не сам не буду умереть. Это факт. Никто не разу знает, кто здесь настоящий. Да, патент руляет, а не патент. О, я убил. Видите, это мой юфон вести исчезли. Ну ничего. Вс равно будем считать, что это я убил. Опа, закинем своего движеба на грубан. да да да, О, да. Оп, это... Офигеть. Офигеть. Ну очень мы слышим гладкие. вот я, я так сделать, как и бомбы. Могу. Вот дядь. Для нас летят. О, я убью тебя, блин! А, блин, бомба оказалась. Евгений тут раскидали бомбу, это уже дети! Вот этим пустиками все раскидали бомбу! совсем уже целая куча. Вау! Крылак. Так, мы их берем. Сразу вылетаем. И сразу вылетаем. Все новый чемоданчик с данным. О! Берем. А -а -а! Вы видели, как мы там. Вот да, это вот сюда вот кидаем. Мои друзья. Друзья, помогай. Вот, вот бомба была. А, не исчезла. Ой, это... Они Чемоданчик забрали. Ах, вы же, блин. А. Ну ладно, а на таком мы прекрасном моменте закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Желаю вам удачи. Всем пока.